потому что здесь есть обещание, зная, что в воздаянии от Господа получи наследие, ибо вы служите Господу Христу. Да поможет каждому из нас Господь, чтобы настрой наш был таков, где мы отдаемся полностью, потому что если, знаете, на работе у меня а, есть подчиненные, если он не делает свою работу, то, естественно, что я ему делаю? Я его выгоняю с работы. Если он не соответствует, если он оно сразу становится очевидно, если этот человек от души это делает или не от души. И знаете, Такого человека выгоняют с работы, потому что он не радеет, он не переживает, он не берет серьезность, он не понимает серьезность той работы, которую он производит. И оно бывает ущерб организации, где он находится. И знаете, Господь нас подводит к тому, чтобы все мы делали от души, как для Господа». Здесь Иисус Христос сегодня, и будем молиться Ему, будем славить Его так, как Господу, знаете, чтобы эта слава, эта хвала, она была Ему достойна. Давайте встанем сейчас на ноги, помолимся Богу нашему, чтобы Он был советослужение, служения, благословил каждое сердце, чтобы, входя в следующий год, у нас было сердце чистое и открытое, служить Богу.